Люди издавна замечали, что кристаллы горного хрусталя и других минералов имеют правильную геометрическую форму. И это наводило их на мысль о том, что и атомы в этих кристаллах расположены также правильными параллельными плоскостями. Кристаллы поваренной соли имеют кубическую форму. Естественно предположить, что и атомы поваренной соли образуют правильную кубическую решетку. Такие модели хорошо показывают взаимное расположение атомов в кристалле. Но с помощью такой модели нельзя изучать изменения кристаллической решетки под динамической нагрузкой. Чтобы изучать такие перестройки, в 1947 году английские физики Лоуренс Брек и Джон Най предложили использовать модель, состоящую из множества мельчайших воздушных пузырьков. Исследовать модели пузырьковых кристаллов было предложено участникам международного турнира юных физиков в 2014 году. И в нашем фильме мы используем ряд материалов из доклада сборной России, дополнив их наблюдениями, сделанными на своей установке. Наша установка устроена очень просто. В центр банки с мыльным раствором выведен очень тонкий капилляр, сделанный из стержня шариковой ручки. Этот капилляр шлангом соединен с воздушным компрессором. Включаем компрессор, и из капилляра начали всплывать маленькие пузырьки. Они притягиваются друг к другу силами поверхностного натяжения, и постепенно на поверхности воды из пузырьков образуется своеобразный кристаллический плотик, который становится все больше и больше. Обратите внимание, как перестраиваются части кристалла, чтобы новые всплывающие пузырьки вставали ровными рядами по прямым линиям. Три пузырька, притягиваясь друг к другу, образуют равносторонний треугольник с углами по 60 градусов. Следующие пузырьки выстраиваются в ряды под такими же углами, и мы можем увидеть в этой упаковке равносторонние треугольники различных размеров. Теперь каждый пузырек окружен шестью другими пузырьками, образующими правильный шестиугольник. Так что такая упаковка называется шестиугольной, а по-гречески гексагональной. Конечно же, регулярная структура из пузырьков прекрасна, и чтобы ее получить, нужно приложить определенные усилия, так чтобы размеры пузырьков были одинаковыми. Но такую структуру мы могли бы выложить из металлических шариков, из шарика подшипника. А модель пузырькового кристалла предназначена все-таки для другого, для изучения поведения дефектов в такой правильной решетке. Посмотрим на заполненное пузырьками большое поле. Когда отдельные плотики пристыковывались друг к другу, направления рядов в них не всегда совпадали. В результате все поле оказалось разбитым на отдельные зерна с регулярной упаковкой и достаточно четкими границами между ними. Такая структура называется зернистой или поликристаллической. На этой фотографии видны также и отдельные дефекты внутри каждого из зерен. Самым простым из них является вакансия, когда на одном из мест упаковки не хватает одного пузырька. Но самым интересным дефектом является дислокация. Она возникает, когда один из рядов пузырьков обрывается внутри кристалла. Соседние ряды огибают конец такого ряда и при этом растягиваются. Оказывается, что именно дислокации отвечают за неупругую деформацию металлов. Если я силой нажму на конце этого стержня, то он согнется и больше не вернется в исходное положение. Вот это и называется неупругой или пластической деформацией. Для простоты рассмотрим не шестиугольную, а квадратную упаковку и пометим ряд атомов, которые обрываются внутри кристалла и создает дислокацию. Представим себе, что мы приложили сдвиговое усилие, которое пытается переместить нижние ряды вправо, а верхние влево. К ближайшему к дислокации атому, который находится справа, переместиться влево проще всего. Атом перескакивает влево, а сама дислокация перемещается вправо. Если сейчас снять нагрузку, то дислокация не вернется назад, но останется на новом месте. В кристалле произошел микроскопический шаг пластической деформации. Но мы продолжаем нагружать кристалл, и влево перескакивает еще один атом, а дислокация сдвигается еще на один шаг вправо. Еще один прыжок атома, и еще один шаг дислокации, она продолжает двигаться вправо. И, наконец, дислокация выходит на поверхность кристалла, и таким образом все верхние ряды атомов один за другим сдвинулись под нагрузкой влево. А теперь давайте посмотрим, как перемещаются дислокации по пузырьковому кристаллу шестиугольной упаковкой. Мы не сильно нажимаем на кристалл сбоку и видим, как дислокации пробегают по кристаллу вдоль линии скольжения по всем трем направлениям. А теперь я задам вам вопрос о пузырьках. Диаметр капилляра в нашей установке составляет всего 0,2 мм. А размер получающихся пузырьков 1,5 мм, в 7 раз больше. Объясните, пожалуйста, как из такого тонкого капилляра получается такой большой пузырек. Давайте обсудим этот вопрос в комментариях к этому ролику на ютубе.